Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел так называемый LED-пати шар, благодаря которому можно изменять различную цветовую гамму по варианту цвета музыки, для того чтобы производить те или иные эффекты непосредственно помещению. Либо при помощи музыки, либо создание какой-то атмосферы. Данный LED-шар пришел непосредственно вот в такой упаковке, помимо стандартного пакета, в который упаковывается. Почта по доставке из Китая внутри находится.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 в данном случае европейская, американская, английская, австралийская и так далее в данном случае у нас 6 цветов и 6 ватт давайте вскрывать смотреть что находится внутри сразу нас встречает инструкция внутри есть пульт управления различными режимами все на английском языке дальше есть пульт есть закрепляющие поверхности вот такой вот пульт с различными режимами включения, включения динекса, вращение непосредственно моторчика. Есть режимы различной музыки, включения, отключения света, быстро мигающие и различные режимы. Также здесь можно увеличить скорость мотора вращения и также можно увеличить мигание света, больше-меньше поставляется она без аккумулятора вернее без батарейки здесь батарейка CR2025 но можно использовать и стандартную батарейку 2032 для компьютеров, системных блоков и так далее, то есть они по размеру одинаковые и 3 вольта то же самое остается очень просто здесь я уже заранее установил батарейку 2032 вот так поставляется она без батарейки есть здесь язычок, чтобы не происходила самопроизвольная разрядка этой батарейки. Это вот крепление, то есть можно закреплять непосредственно либо на осветительную стойку, либо другие варианты. И есть второй еще закрепляющий винт, то есть боков закрепляется. Вот что из себя представляет данный шар. Сюда устанавливаем пластиковую управляющую и закрепляем теми вот винтами барашком. Внутри находится 6 светодиодов Представляет из себя в данном случае такой вот вариант И непосредственно сама пластмассовая крышка Сейчас давайте посмотрим как функционирует данный шарф цветовой при помощи пульта управления Сейчас мы это все дело подключим Давайте смотрим.